Здравствуйте, мои дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым Годом! И в преддверии Нового Года я случайно получил от одного товарища ВКонтакте ссылку. Нажав на нее, я понял, что мне прислали очередную чумовую тему. Значит, для тех, кто до сих пор не понял, что это такое, получить миллион репостов и миллион долларов за 30 дней. Ну, миллион долларов... Конечно, за 30 дней маловероятно, что мы получим и миллион репостов, но э, репостов так 1100 и 1010 долларов вполне реально получить даже за 30 дней. Смотрите, в чем здесь заключается фишка. Э, вся реклама в интернете распространяется как бы разными способами платными и бесплатными. Вот самый оптимальный способ рекламы это репосты. То есть, когда вы делаете репост, на вашей стене появляется какое-то объявление. Вот эти репосты у меня. И э, люди, которые заходят на вашу страницу, ваши друзья, потом вы этими репостами, если поделитесь, нравится, нажмете вот на этот рупорт, тоже сделайте репост, они окажутся в новостях, в новостях ВКонтакте, э, как бы, у ваших друзей. Ну, скажем так, не все читают новости, но как бы все равно люди ходят, смотрят, кто-то там смотрит на эти новости, нажимает на ссылки и так далее. То есть у людей, которые репостнут вот здесь, вот, вот в этом вот каталоге 7 репостов сделают, они себе на стену повесят семь ваших, 7 семь объявлений людей, которые дали сюда объявление. То есть вот я дал объявление на свой мануал, и он в итоге через месяц окажется на, но ну я думаю, тысяч, на 20-30, а может быть и на 100 тысячах стен пользователей контакта. Это очень огромная цифра. То есть если вы, вы как бы хотите за 7 долларов дать практически бесплатную рекламу на 100 тысяч стен друзей, по которой это останутся вечные ссылки. Грубо говоря, на вашу любую тему. То есть вы можете продвигать свой любой здесь проект по реферальной ссылке. Можете продавать любой товар. Можете продавать мой товар. И тащить рефов в ту же самую систему QR-TP. В общем, тут неограниченные возможности всего за 7 долларов. И плюс к этим возможностям то, что вы дадите рекламу на весь контакт. Пока мы самые первые, наша реклама разлетится вообще тут, я считаю, очень сильно. Плюс вы получите денег, потому что каждый человек, который перейдет по вашей рев-ссылке и даст такую же рекламу 7 долларов, эти все 7 долларов разлетятся по вот этим вот 7 человекам, которые стоят вверху, по доллару каждому. Естественно, админ этого проекта, он стоит где-то на самом верху и он соберет больше всех денег. Ну и правильно сделает, потому что он админ, он придумал эту тему. Но и вы получите тоже свою дольку, то есть, чем раньше вы войдете в проект, то есть, я вот вошел, у меня номер ссылки 77, как вы видите, вот товарищ мой уже сотый, и, э, то есть, процесс будет идти в любом случае, так что вы не откладывайте на завтра то, что можно сделать послезавтра, и найдите 7 перфектов, это вообще ни, ни о чем, можно сказать, сумма 210 рублей, и срочно втыкайтесь в этот проект. Что здесь надо сделать? Надо скопировать свою реферальную ссылку вот здесь на моей странице. У вас, если вы не изменили, тут обычно стоит число, ваш ID. Но я так как я поменял на свой логин, на столе то у меня вот такая ссылка. То есть вы ее копируете отсюда. Заходите сюда опять. Вставляете вашу уже ссылку. Пароль, логин, нажимаете регистрация. Вы становитесь зарегистрированным. Но ну, я, так как я уже зарегистрирован, уже это, я просто авторизируюсь. То есть я вставляю сюда свое имя, набираю пароль и вхожу в свой кабинет. Значит, у вас появляется здесь, э, то есть когда вы сделаете репосты, вот эти вот все, нажмете на эти клавиши, вот смотрите, раз, у вас появляется здесь окошко, в этом окошке вы нажимаете отправить, и э, вот, этот, вот это объявление появляется у вас на странице. То есть вот если я сейчас нажму еще раз отправить, но ну, я как бы уже отправлял, вот смотрите, вот она эта ссылка появилась у меня на странице. Вот она уже, видите? То есть это называется репост, кто не понимает, это самый крутой способ репост. Распространение информации ВКонтакте. То есть если ваши записи репостят люди, они разлетаются им по стенам и создается цепная реакция. И друзья приходят к ним на стены, смотрят, если им это нравится, они тоже репостят и пошло дальше. Пошла вся мазута вот так вот таким образом пошла дальше. Я ее сейчас удаляю и смотрю дальше. То есть прочитайте внимательно рекомендации вот здесь, которые написаны. То есть вы, вы щелкаете по этим всем семи клавишам, у вас появляется галочка ⁇ Репост пройден», «Пройден», «Пройден», «Пройден». Я вот отрепостил 7 штук, и у вас то же самое появится. Потом вы создаете свое объявление. Пишите заголовок любой, то есть какую любую компанию вы двигаете, ту и продвигайте. Хотите там икониксы, ну, в общем, полно проектов, которые вы продвигаете. Ставите сюда ссылку свою реферальную. Пишите текстовочку, завлекалочку. Выбираете файл, картинку с вашего компьютера. Я, как обычно, выбираю себя. Нажимаете кнопку «Сохранить». Вас перебросит на оплату. Нажимаете кнопку «Оплата на Perfect Money». Вас перебрасывает на Perfect Money. И вы платите 7 долларов. Все, вы свою работу сделали. Потом у вас здесь вот появляется реферальная ссылка ваша. Она будет уже больше 100, скорее всего. Вы ее берете и проспамливаете опять всеми возможными вашими методами. То есть, ну, я повесил у себя в группе на стене, у меня большая здесь группа 8000 участников, то есть я ее повесил на первом месте. Вам, кстати, тоже надо делать, я вам не, не зря всем говорю, что надо сделать, как бы во всех соцсетях, аккаунты, набрать друзей и вашими доступными методами распространять, вот входить в группы и спамить. Вот видите, у меня тут с Новым Год, добавь, добавь, в общем, тут перед новогодними праздниками все дурью умаются никто бизнесом не занимается. Но я еще как бы немножко занимаюсь, еще часа два есть у меня. Так что я все сделал, ВКонтакте я тоже повесил на своей группе, разослал всем друзьям, и теперь смотрим историю оплат. Вот 4 человека у меня проплатилось. То есть те, те, кто сразу поняли, то есть я вчера начал это дело где-то в районе 12 часов ночи запускать. Вот уже 4 доллара у меня есть. Я думаю, что через месяц-полтора-два здесь будет сумма, ну очень хорошая, я вам могу сказать, что здесь будет сумма. На этом я вас поздравляю всех с Новым годом. Желаю вам всем добра, счастья. И удачного бизнеса в сети. Всем пока, до свидания. И не упустите эту тему. Те, кто на новичок, эта тема вам покажет, как делается вирусный маркетинг и как делаются деньги на скорости. То есть, чем быстрее и шустрее вы займетесь этой темой, тем больше вы денег заработаете. Мало того, что здесь заработаете, вы еще заработаете с тех продаж. Либо с тех партнеров, которые к вам присоединятся по вашей реферальной ссылке со стен ВКонтакте. Это будет вообще чума. Все, давайте, ребята, всем пока.